Да они, да, они даже нападают. Будут вот даже нападают, вообще. Ну и пошел! Да. Им можно контратаковать, вообще, смотри. не против вас, и давайте, С таким составом? Вы с таким составом я говорю, если с таким, что вы то Бля, вот сейчас Да, сегодня мы порвали, по-любому. Да, да кто наук? Давай, давай, давай! У все в нормально. Мы на третьем матче Пусть старт, там эти физдецы. Ну, подожжем. Ладно. Мексика? Да, они сейчас... Ну как? Ну как бы? Ты пошла вообще вообще вообще на вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще Ну вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще с ними. А, там конечно. просто. них <свят> А да, где у них активка, там? В котором... <свят> <свят> ну и пошел, да один кофе, <свят> да виби да. отсюда. Нормально, ударчик. Ну все, ну, ну, ну, вот, ну вот он, да. Ну и блять, разрез, ну блять. Ну пробей сам. Ё.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 Пожалуйста играть, атаковать нахуй. О, ч ⁇ вот он, ну ч ⁇ вот он убил даже его, еб-стрит. Даже не бегать. Да речь. Ну и сразу все, отошли, они, блядь, идут пешком, почти иду нахуй, я хуеваю. Конечно, так все играть, Здесь много, здесь много осталось. Да. не сами вишем так вишу, Это человек, он человек такой. Покурательно, да. А что да, это? Форланш, что ли? вышел? Ну, давай, уйди. Вот, отлично вообще. Большой, такие, слышу, не, ну это к мертвяка зря не употребляют это, потому что это попадает. Да, предоставим, что-то удовольствие. Они с -то нами тоже так -то начинали хорошо. Ну да, тут, конечно, сбило. Пробей, популяр. Ну, спасом точно все в